<смех> Фейл Тимуса. Всем привет, с вами Тимус. Извините за эхо. Я сейчас в коридоре. Дома. И вам не кажется, что стало слишком много влогов? Очень много. Ой, просто мне нечего больше снимать пока. И выпал такой, можно сказать, шанс. Но хотя это не очень интересно, в общем, сегодня я иду в магазин. Как <laughs> это банально. Но мы сначала идем в книжный, просто так, надо. Но самое интересное, мы идем за лыжами. Да. Смотрим дальше. Все, я уже спускаюсь. Чем-то нет, напоминает мое второе видео, но сейчас оно второе, хотя оно было третьим. Про влог дежурства. Ну вот, собственно, я уже спускаюсь в лифте. Господи. Хлебушек. Ну ладно. Сейчас мы направились сам книжный. Это я не буду долго снимать. Но прикол в том, что влог продолжится. Когда я приду домой. Да. Так как у нас был сертификат планеты, мы купили кучу всего. И самое интересное, то, что я просто не удержался, это, во-первых, это... А, сами видите, что? Да. И второе, это... Ну, блин. КС-6, в котором я делаю все. А, это такой скип зубнов? Э, да, шапка, лыжи, книги, знаете. Я решил пойти на лыжах. Сейчас мы пойдем на лыжах, если мой друг сможет. М да. Смотрим дальше. Смотри, смотри, Все, там... тихо. Смотри, меня этот на камеру за... заснял и разбудил потом еще. Тихо. Оказывается, что это был Егор. Тихо. Тихо. Смотри, сейчас быстрее. смотри. Смотри. Короче, все, я уже вышел. Вот этот Файрекс Радмир, который был в дежурстве. Блин! И сейчас, короче, Радмир чуть не упал. Да? Твою за И он любит говорить бред на всему. Сейчас меня, короче, будет снимать вот этот вот ботинок. А, Вот это вот лицо. Привет. Вот этот вот, короче, немного Нездоровый! Я okay, тоже okay, давай. Фейл <звук> Тимуса. <свук> <Failtimusa. свук> Только быстрее, давай. Мне тут как-то странно, что он не пал. Странно, что он в пути, черный. Он мне тут все сбагрил козлину. Вон, мы все в белете, видите? Вон двигается и очек на ножках. Пыл Тимушку второй номер а попалка-то не бейся Я тебе кто попал, Вы У меня, меня страшно меня... Вот такой вот медленный у нас Фиракс. Ладно, Фаирекс, он переделал свой ник Скажу по секрету Блин, скажу по секрету Шапку ему я сделал на канал. Он вообще нифига не умеет. Не монтировать, не фотошопить. Вообще ничего не умеет. Позор ему. Все. Все. Влог закончил. Не буду его делать слишком длинным. Короче, это... Ну, самое. Досмотри до конца. Потому что если ты не понял, что у меня есть теперь интро в конце. То, в смысле интро в конце не может быть, но я, короче, теперь... Досмотреть да, до самого конца, пока видео само не закончится. Понял? Подпишись на канал. Поставь лайк. Вступай в группу ВК. Подписывай меня в, со в соцсетях. Почему я смотрю в камеру опять? В экран. Короче, все по классике, да. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Вступайте в группу ВК. Подписывай меня в соцсетях, в инстаграме, в твиттере, Гугл Google в ВК самом. И всем удачи. Всем пока.